миникан. Вы слышали про этот девайс, правда, под названием Бруска пот Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам мод, есть логотип компании и название устройства, также указан цвет, который будет ждать нас внутри упаковки. На противоположной стороне все как всегда, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, нас сразу же встречает девайс с предустановленным картриджем, кабель micro USB и ланейка также есть инструкция внешний вид устройства очень минималистичный и приятный без каких-либо излишеств Корпус выполнен из пластика с нанесением soft-touch покрытия. Грани закругленные, поэтому в руке ощущается очень комфортно. Никаких кнопок на корпусе мода вы не найдете, поскольку напряжение на картридж подается исключительно при помощи затяжки. В нижней части девайса прямо под логотипом Aspire находится небольшой светодиод, который информирует нас о работе устройства и о его заряде. В самом низу девайса расположился порт micro USB для зарядки девайса. На двух боковых гранях расположились отверстия обдува. Внутри этого девайса разместился довольно небольшой аккумулятор на 350 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 20-30 минут. Ну и пришло время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу МОДА при помощи довольно мощных магнитов, поэтому все держится довольно крепко и надежно. Картридж обладает довольно внушительным объемом 3 мл, сопротивление на испарителе 1 Ом. Даже сам производитель нам говорит о том, что в данный девайс лучше всего заправлять жидкость с содержанием глицерина не более 50%, то есть 60 на 40 уже будет не очень. Заправка данного картриджа осуществляется снизу. Но ну, а в конце ролика, как всегда, могу смело советовать данный девайс вообще любому пользователю. Он маленький, легкий, очень приятно ощущается в руке. У него классная затяжка и довольно хороший вкус. Так что, если вы хотите парить солевую жидкость, то этот девайс вам отлично подойдет. Но на нем, конечно же, можно парить и нулевку. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.